Я хочу купить спецтехнику, но не могу разобраться. Например, публичные торги на понижение текущее время 5.47 по Москве 1 сентября. Текущая цена 285 725 рублей. Минимальная цена 95 254 рубля. И этапы понижения. Объясните, пожалуйста, как проходят торги в этих этапах. Получается, если сейчас 6 утра 1 сентября и на сайте торговой площадки стоит статус «Открыт прием заявок», это говорит о том, что лот не продан по цене 285 725 рублей и заявки принимаются до 10 утра или как? Я не понимаю. Спасибо, Павел. Вы правы. Если стоит статус «Открыт прием заявок», лот не продан. Вы можете отправить заявку и поучаствовать в торгах. В вашей ситуации речь идет о публичном предложении, торгах на понижение, когда цена падает поэтапно. Каждый интервал обозначен сроками. Эти даты заранее публикуются в газете «Коммерсант» и на самой электронной площадке. Между интервалами падения цены есть всегда временной отрезок, в который вы можете подать заявку и отправить задаток. Как только вы определились с датой торгов и выбрали нужный для себя этап снижения цены,